в этом сезоне завожу свою мотособаку сразу же завелась я это зимой ее подготовил хорошо сразу же прям прям сразу завелась сейчас погреется соберемся и поедем вот озеро большое сегодня у нас будет рыбалка офигенная должна быть В общем, глубину хорошую, здесь везде мелко Вот, сейчас вот попробуем вот возле вот этого язычка Такое вот болотистое место Нормально? А, грязь, да? Да, ну я говорю, здесь болотистое место, потому что близко к этому Да, в да, да. травы много Вот О, в грязи столько Туда, может, чуть дальше? Да, туда. Ну давай туда проедем. Ну я буду искать. А, ну давай. Ну проехали примерно сколько? Километра два, наверное, вот от того места на собаке. Пять минут и уже на озеро очень большое. Ширину, наверное, километров 5-6, наверное, точно. Где-то так. Вот сейчас будем искать более чистую воду. Тоже. Вот я сейчас вижу, у него тоже это э, пробурился такая же, вот мяша. Грязная тут вода вместе с травой, с болотом. Ладно, сейчас будем искать, может, даже до середины опять... Доедем, там еще посмотрим, прогулимся. Вот две волокуши, два человека, легко тянет. Взяли вот с собой палатку, все свои снасти. Сегодня будем палатку устанавливать, печку, вон, газовый баллон взял. Все как надо, чтобы было тепло. В принципе, у нас где-то минус 10 сейчас, не так уж холодно, но палатка не помешает, тепло должно быть. более-менее такое место, но глубина примерно метр двадцать, здесь более-менее чисто, ну вот э, буквально вот лунка ну метров наверное 30-40, там уже грязно, там уже э, такое болотистое дно козырный балансир китайский В прошлый раз прошлую рыбалку на него хорошо брало вот ну да, глубина тут, конечно вообще, о что это, полметра Еще одну лунку сделал сейчас посмотрим здесь попробуем здесь глубина вроде более такая поглубже балансир о о, хороший такой давай, о, пошла рыбалка да, я тоже ну вот, нашли мы своего окуня короче, будем здесь располагаться сейчас палатку поставим вот, есть первый разбойник полосатый ты на что, на балансир? тоже, да? подойдет. Было, да? О! Ну, мелочь. Мелочь, конечно. Ну, ничего. Рыба-то есть. Клюет. Я таких отпускаю. Маленькие. Нет, а вот -то я такого ладошечного заберу. Больно. Если крупно побоется возьму его. Да, мелких будем отпускать. Это с них что Не ни рыба, не мясо. поболе поболя такой будет на сковородку пойдет О. О. О, неплохой. отлично да, да, да, такое накопчение Да у меня сосед по гаражу Попросил ему окуней наловить Да, ну, а так что... Но... Все равно не, не, я возьму Я себе и соседу дам Если наловим сейчас Живец. А вот и живец пожаловал. Сейчас мы его поставим на жерлицу. О, уже наловил сколько. Рыба пошла. На мормышку? О, прям. Еще один живец. Нормально, сейчас железно ставим туда на Ну да, четко попал. Так. Ну, щука попадется на окуня. У нас сегодня всего лишь два, остальные все сдохнут Ну, скорее всего будет окунь сбивать, потому что здесь окуня много, не знаю, есть щука, нету, но будем пробовать. Или будем маленького окуня ловить, чтобы использовать в качестве живца. первая сработка нет пока не мотает да это скорее всего окунь сбивает его как я и говорил здесь кстати живец этот э, махтарь стоит сейчас проверим Вторая сработка, та же самая зеркальца Ну что-то не мотают А нет, что-то дергается Что-то, что-то, что-то там дергается Друзья, у нас сегодня перестало, что-то клевать, сейчас будем полностью переезжать другое место. Вот. Сейчас почти собрали шмотки. Осталось палатку собрать. Вот, совсем перестала клевать. Один раз на железу сработала и так. Мелочь она поклевала и все. так Начнем нашу рыбалку Поплеем Как наши деды О, сразу же хо хо хо Охренеть Смотри какой! Себе, смотри! Кабан ты О! О, его видал? Бля, видишь, что конечно. Такое неприятно, наверное, микрофон будет забывать. друзья вот сейчас перецепляю балансир очень похож на лакиджоновский. форма все точно так же вот заказывал на Алиэкспрессе, правда он уже без глаз глаза поотваливались он старый вот, сейчас попробуем на него в том году на него ловил Ну вот на ну, китайский безглазый балансирчик вот такие мелкие правда клею. Купила себе в этом году вот такую печку инфокрасную. Прикольно. Здесь регулировка есть. Больше меньше можно делать. Вот. Она по-моему 4-то ли 5 киловаттная. Значит здесь Фланг идет вместе в комплекте с редуктором и вот баллон в прошлом году себе покупал легко зажигается быстро ну пьезы тут нету надо зажигалкой зажигать очень тепло жарко сейчас температура у нас плюс плюс 3 наверное плюс 2 это с открытой дверью потому что у меня в этой палатке замок сломанный, а на улице минус 10. Он весь, весь разошелся. Но я себе заказал палатку, точно такую же, только светлее и новую. Она однослойная, для зимы хватает. Хорошая палатка. У меня она, в принципе, под печку дровяную тоже еще заточена. Вон два окна с двух сторон и один вход с выходом. Ну вся попорвалась, конечно, я ее летом и зимой применяю он дырка. Вот, в таких местах рвется. Но я ее бы ушну убрал. Из-за этого она все попорвалась, уже была порванная. А так ничего, палатка нормально, высокая, высота 2.10, ширина 2 на 2 Вдвоем-троем в такой палатке без проблем можно сидеть рыбачить в тепле. Ну вот так как-то. Где-то мой друг сидит рыбачит. Он уже куней натаскал. Здесь, там еще а нет, он перетащил всю одну кучку. длинный нам нам по времени обошлась рыбалка примерно в 5 часов отрыбатель нормально нас сегодня порадовали хорошая куня разного э, разного калибра сегодня было по кайфу сегодня мне вот помогал сегодня товарищ Ильдус спасибо ему большое рыбалка была сегодня во В общем друзья подписывайтесь на канал ставьте лайки э, комментарии Значит, сегодня вот на собаке своей приехал. Прошлый сезон хорошо откатал, подготовил его к зиме. Вот классная вещь. Пока еще не подводила. Ну, чуть-чуть подводила. Там была проблема с виличкой и с иголкой в а, карбюраторе. Все это дело почистил, продул и все. Все нормально, все сделал по по фэншую. Так что в это в эти. А этой зимой я вот сегодня первый раз выехал на озеро прикольно, понравилось, все классно было ну все, давайте пока, до следующей рыбалки всем не хвостанье шуи, как говорится, пока